9 апреля я в теплице кстати, все заведите часы в теплице, чтобы не переработаться и знать когда на обед значит температура на сегодня минус один. а видео я хочу снять для тех, кто любит строить неотапливаемые теплицы я категорически против этого значит что я хочу показать во-первых температура земли температура земли но ну, если кто не видит я могу вот так вот показать 0 0 температура земли хотя нормальная температура должна быть не меньше 15 хотя бы а лучше 18 вот дальше по цветам что получилось вот я выращивал вот такой цветок ну и сейчас выращиваю вот хороший цветочек астра, э, вот такой плошки потом пикировал их сюда и вот на сегодня что э, вот таком он вот состоянии вот таким вот таком вот состоянии здесь слава богу не помер вот а вот этого я выношу и заношу ну летом ну то есть днем то выношу потому что здесь уже было и плюс 33 днем вот а с утра ноль ну, вот какое состояние смотрите или вот такое состояние в тепле или вот такой. Вот если бы грядки были отапливаемые, она бы тоже была в таком состоянии. Вот. Я не вру. Вот это вот все я отсюда взял и запикировал сюда. Ну, не померло, но нож и не растет. Или вот такое вот состояние, да? Вот, смотрите, одновременно. Или вот, или вот. Разница есть? Эй, вы, там, на другом, на другой стороне. Вот, что касается земли. А, хоть она ноль, но она прогретая. Вот, вот смотрите, она мягенькая Вот. Что касается вот это, это неправильно Потому что корочка Тут, ну можно продавить, но корочка Что будет расти? Да не будут они расти, это на пробу Опять же, часть я заношу, выношу Ну просто задолбался его, заносить, выносить Я говорю, делать теплые теплицы Всесезонные Теперь по редису, нужно ли его замачивать Перед посадкой ну, Смотрите сами вот этот здесь растет, я не замачивал. Ну и где? Он? Вот это вот что ли пупырышка. Тут ничего нету, смотрите, ничего нету, ничего нету, ничего нет. Ну вот чуть-чуть есть, да. Все должно быть объективно. Тут, ну считай, ничего нету. Ну так вот если посмотреть, ничего нету. Ну кое-где вылазит. Вот. А вот это вот, что касается, вот эти вот замачивал. Просто на сутки я замочил и все. Видите, какой рывок. Понятно, что нужно замачивать или непонятно перед посадкой. Все нужно замачивать, если даже э, любые семена. Но опять же поклонникам не отапливаем теплицы. Замочила их, лучше растут, согласен. Не погибли, было и минус пять, не погибли, не... но они же не растут. Значит, какого садил я? 26 -го. То есть сейчас посчитаю. 5 и 9. 14 дней. А редис 18 дней. То есть через 4 дня я должен уже есть редис. Я буду его есть? Нет. Еще месяц он будет расти. Я помню, как-то я садил. Да, он не умер. ничего. Ну, может быть, там часть погибла. Процентов 30 может погибло. 60 вылезло там. Не погибло но я редис 18 дней вместо 18 дней мне он получился через два месяца и что садить зачем садить я не понимаю ну вот растет редис да ну согласен вот растет да видно а тут что ну, одновременно садил и то и то где он тут Это редкие редкие там волосиночки вылазит еще в недоразвитом состоянии Просто у одного семечка больше силы, а другого меньше, а другого крупнее, другого меньше. Отапливаем теплица. Единственное, что, ну, факт, что денег нету, согласен, да. А так что, о, -о, -о Стройте! 3 на 4. Что там три на 4 Вот сейчас вот температура 0 в земле. Я сейчас вышел на улицу. Кстати, можно показать. А там тоже 0. Это я на огороде и хочу показать какая температура земли по сравнению с теплицей вот допустим вот так по панорама мой город. вот просто грядка как была температура 0 ну, видите а тут укрыто температура плюс один. даже теплее чем в теплице но вот это можно отнести на погрешных градусника. ну а теперь вопрос на засыпку а нахрена теплицу строить, деньги убухивать в неотапливаемых А разница в температуре земли нет никакой И температура воздуха такая же <coughs> Зачем делать? Две новости на сегодня Первая не очень хорошая да, вторая тоже. <с> значит, первое, что передали. Пособие по безработице было, значит, 12 тысяч, грубо говоря, и выдавалось на полгода, то есть на 6 месяцев. А сейчас приняли закон, что пособие, ну, 12 останется, тысяч в месяц, но сократилось до трех месяцев. Ну, можете радоваться. Вторая новость, что все оппозиционные партии, типа КПРФ Зюганова, ЛДПР Жириновского и «Свободная Россия», кажется, Смирнова, проголосовали единогласно за то, что Путин в очередной раз выбирался. Ничего себе в позиция. Это конкурент Путин всем, и они согласны, чтобы он еще выбирался. избирался. Но, дорогие мои, даже я, далекий от политики, вообще это нет слов у меня. Ничего себе оппозиция. Короче, вторая новость, что у нас нет. Вот смотрите, <coughs> что они там, дураки? Они все понимают. Вот Путин в 2000 году, он даже не выбылся, его никто не выбрал. Ельцин сказал, я ухожу, будет Путин. И все. Все под козырек стали выполнять. Ну вот. Путин два срока отбыл, Медведева выдвинул. Он не обнулял тогда. Еще голову такая мысль не приходила. Он выдвинул Медведева своего другана. Медведев там, ну, президент был никакой, никто его не запомнил, и сейчас у него, не, и, собственно, э и сняли его за это, за то, что он никакой был, и ничего не сделал. <клышь> вот, Медведева выдвинул, потом за пиджак взял, задвинул, сам выдвинулся, опять два срока, потом обнулился, и сейчас еще на два срока хочет, ну, сразу себя царем объявлял, да и все. И все вокруг, все согласны. Там был один оппозиционер, даже два. Немцов, такой яркая личность немцов. Но его убили. Навального. но ну, тоже хотели убить, отравить. Не получилось. Ну, сейчас в тюрьме с Гнаяддой и все. Он уже больной там рука и нога отнимается. Чем ему там дают, я не знаю. Но ну, зря он вернулся. Жил бы там, выступал бы в Ютубе. Так, а что я маргаритку э, показываю? Это очень интересный цветок, оказывается. Я и не знал. Вот у меня подснежники расцвели. И маргаритка вот эта одинаково. Ничем не укрывал. Очень холодостойкая и красивая. Дело в том, что подснежник что? Он уже, он сам желтый по себе э, вылезает. Потом вот этот ободок начинает вместо желтого белеть. Э, вот, начинает листья скукоживаться. И отсюда начинают листики появляться. Ну и все, и цветок, собственно, уже отцветает. А этот нет. Нет. Ну, один-то один. Можно его так вот посадить. Вот у меня целая куча их будет. Это я с улицы что-то <coughs> шел по огороду там в конце. Смотрю, опа. Хрена себе. Вот этот цветочек мне понравился так. Вот растет. Ну и ладно, занес в дом. Тут ему, конечно, лучше. Он там на улице вот в таком состоянии. Вот, но дома-то лучше ему. Пусть меня радует, цветов-то меня нету. Вот, а это Кала. Не получилось, что-то меня с ней загнила она. Не то что загнила, я дурачок <кхм> по неопытности, да по быстрому. Я же беру все на продажу, смотрю точки роста, поделил ее, но она, собственно, сил было мало, она просто у меня погибла. Очень много, сколько я корней брал То есть клубней, я не помню но... А это вот сохранилось что-то И растет, растет потихоньку Между прочим, цветонос очень быстро растет Буквально, не знаю, за день на сантиметр вырастает Вот оно, пошел Кто-то там на ютубе говорил, что Вот калы больше 50-60 сантиметров Меньше нету Ну как? Ну вот смотрите, вот Вот меня Ну сколько тут будет? Я не знаю, сколько сантиметров Надо рулетками И все, оно не растет Листья не растут растет вот цветонос один вот там второй вот там третий и все, чики-пики я делал вывод, что луковица приходит вам или покупаете, точки роста есть не надо их делить, не надо, пусть растет пусть увеличится в размере радует цветами да, вот когда они отцвели сезон прошел, вот тогда можно уже смотреть, а так что пришли сразу делить, торопишься как этот, хочешь же побольше вырастить да продать, ничего не получается вот, а вообще, э, если солнца мало, то вот этот лист, он зеленый, он зеленый, ну, собственно, и сейчас зеленый, но чем больше солнца, тем больше вот этих пятен, что отличает калу от других цветов, и к этому надо стремиться. Ну, а что тут дает? Вот ну, там на улице сейчас ноль, но будет обед, <coughs> вынесу на солнце, там, или в теплицу, или на улицу, пусть отходит. Вот, так что, ребята, Путин у нас вечен. Он царь. Ну, сразу царем себе объявил, да и все. А что против царя сделаешь? Дело в том, что ничего хорошего нам не светит. И я уже озвучил эту мысль. И сейчас озвучу, что чтобы уничтожить э, всех гадов, которые присосались к государству, Нужно просто уничтожить эту страну. Потому что это уже не Россия, это государство Путина. Ну а какой выход? Ну не рожайте. Вот и все. Хорошо, ну, самоубийство себя делать? Не рожайте детей, да и все. Куда рожать? Вот пенсию повысили, повысили. И еще повысит. Или вообще отменят. Понимаете, вот отменят пенсию. Дело в том, что депутаты будут же принимать это решение, а депутаты, что там, по полмиллиона получают в месяц. Вот они и будут откладывать себе на пенсию. Можешь откладывать? На 100 тысяч можно жить. Ну что то на 100 тысяч колбасы, сколько ты же сожрешь, сука? Колбасы на 100 тысяч. Вполне хватит на продукт. А 400 откладывай на пенсию себе, на книжку. Вот и можно жить. А когда ты, сука, 10 тысяч получаешь, что ты там отложишь? Ну, не бедно же будут законы принимать, а богатые, вот и живи, как хочешь. А меня что? Меня на, на сегодня 9000 Все? И до пенсии еще год и несколько дней там. А несколько дней? А, сегодня же 9. 9 апреля. Вот с 9 мая следующего, 22 года, я только на пенсию. Ровно год, можете меня поздравить. 9000 и ровно год до пенсии. Вот. И вот, суки, что делают? 1800 мне должны 3 месяца платить вот а пришло сколько там 2700 только, ну что тянете ну что тянете, я не знаю, ну жду я ничего даже с карты не снимаю я просто хочу потом прийти, если они не мне не доплатят, я приду просто и покажу на мобильнике у меня подключено все, на мобильнике сколько перечислили в центр занятости. И скажу, что же вы, суки, вот эти по тысяче, жалкие 1800, как можно найти деньги прожить? Ну, ничего, все нормально. Так раньше было 12 тысяч, платили 6 месяцев, да? А сейчас тоже на 3 месяца. Ну, 3 месяца, 12 тысяч. Дальше что? Работы нету. Нету работы. Как хочешь, так и выживай. Хы, молодцы. Ох, молодцы. Вот 9... 30 температура уже плюс 10 придется выносить думал такой серый день а, середине температура будет около нуля. нет я думаю через полчаса уже будет плюс 20 только нужно выносить не сюда потому что здесь у меня же редис растет когда было все ровно он еще земля там просыпался еще можно было тут ставить цветы мои в ящиках смотрите прежние видео а теперь надо что-то на улице делать, но ну, это э, не об этом речь. Дело в том, что, <coughs> опять же, говорю, не отапливаемая теплица, это не теплица. Тут ничего не растет, понимаете, ничего не растет. Что на посади, укрой э, целлофаном, что здесь посади, Ну одинаково будет. Единственное, что ну, как бы, теплица, ну, как бы, как она называется, там. Вот, амбиции, что ли, свои. Или, или что там, ни у кого нету соседей, у тебя есть теплица, но... ну и что теплица? Вот, дело в том, что было уже 33, и почва была сухая, я решил ее полить, Я а понимаете, что такое 33? Вот полил, но ну, полил, полил, это первая проблема, что почва пересыхает, потому что 33, на улице не пересыхает, а здесь пересыхает, 33, Вся скорочка. надо ее пробить а как пробить куда я буду еще же ничего не вылезло надо рыхлить вот рыхлю вот нахожу вот один он появился все значит вот здесь рядок вот я рыхлю вот здесь вот чтобы корочку пробить вот что я хочу сегодня китайский исполох синий 4 на 10 вот как раз у меня тут 4 вот так вот 4 и 10 метров она закроется не теплица вот так вот 12 метров для чего ну, для того, что летом, допустим, будет на улице плюс 20, и здесь будет плюс 20. А как вы хотите. Даже было минус... А, то есть, минус. Было здесь восемь, плюс 18, а на улице было плюс 20. Един умник сказал, а как это так? Ну, приезжай, посмотри, как это так. Что я вру? Че там законы физики нарушаешь? Да ничего не нарушаешь. И у меня градусник есть один здесь а другой там. Все одинаково, все нормально. Вот тут там было здесь ноль и там ноль. Все одинаково. Градусники выверены. Что это, дурак что ли? Все хорошо. А дело в том, что корочку сейчас вот надо пробить, а этих не видно. Вот. Скажите, а чего ж ты сам, все такое умное посадил? Ну, что-то надо посадить, чтобы она не поставала. И в качестве эксперимента. В качестве эксперимента. Да ничего она не даст. Я уже садил, тут она... Два месяца. Вот. Природу не обманешь. Не отапливаем теплица. Еще раз, это неотапливаемая. Природу не обманешь. Редис 18 дней меня два месяца сходил. Ну, я считаю, ну вот ряд, да? Вот один вылез, ну и что? А если их больше вообще ничего не будет? Ну не вылезло, да и все. Чего садить? Единственное, что я говорю, можно их было замочить, тогда был более такой дружный и мощного урожая вот это все на сухую вот на сухую вот вот она сухая пошла где тут чё тут ничего нету ну вот это что а тут нету ничего ну по сравнению даже вот это вот сравнить и вот это да разница между небом и землей проблема в чем вода вот и будете теплицу делать где воду брать будете? Или у вас скважина должна быть? Или э, подвести воду? Должна быть подведенная вода. Значит, будет как у меня. Вот у меня никаких условий. Вот бочка, вот пустая. Вот я говорю, что полил я ее. Она, конечно, плюс 33, тут постоит, нагреется. Вот у меня градусник плавающий. Плюс 20, там 22 было. Вот. А теперь нужно наполнить. А где воду брать? Из колонки таскать? 40-литровым баком? С утра до вечера. Вот. И поэтому буду думать. Буду думать. Ну там, конечно, проблема. Есть у меня погреб, есть кухня. Погреб никакой. Вода туда проникает. Не закрыл ее, дурак. Ну, дурак. Ну, не закрыл гляду Не утеплил. Ничего. Ну, там замерзла, там лед. Вот а сейчас бы все было закрыто и утепленная. Сейчас бы насос есть, да. Подвел бы воду, наполнил и все. А там лед. Вот придется проблему решать как-то. Лед. А сейчас вот я прорыхлю и пойду ту проблему решать, потому что ну, день начинается, бочка пустая. Он должен быть с водой, чтобы греть. Потому что чем-то ну надо и семена там заниматься семенами. Будешь заниматься семенами, а бочка будет пустая стоять. По-моему, логично сначала наполнить бочку. И пусть нагревается, а потом семенами занимайся. Огород нужно копать, не копанный, блин. Все же, вручную делаю. Времени вообще нету. Бывает нет желания вообще снимать. Бывает есть э, желание снимать. Я вот сегодня снимаю. Вообще планировалось каждый день снимать понемножку. И все это в одно видео и выкладывать. Но сегодня я много наговорю. Я что хочу сказать. Вот пока тут рухлю. Мысль пришла в голову. Введу свой видеодневник или видеокнигу. Снимаю каждый день. Ради интереса. Дело в том, что смотрю, никому это не надо. Что ты просмотр выставил? Четыре человека в день. Спасибо вам большое. По поводу Ютуба. Э, Ради чего люди выкладывают видео свое на YouTube? Чтобы заработать? С единственной целью, чтобы заработать. Ну или какие-то личные свои. Ну плюс. К этому какие-то свои личные амбиции, ну, похвастаться, что вот какая у него теплица, или вот какой урожай вырастил, или что, ну, в основном заработать. Вот, и вот смотрите, я 4000 просмотров набрал, начинаю подключать монетизацию, а она не получается, понимаете? Говорят, у вас два аккаунта в AdSense, а нужно один. Удалите один. Как вы удалить? Хрен его знает. Если я... Ну, ну, тоже вот слишком умный. Понатыкал этих аккаунтов. Или два было, или три. Но это было четыре года назад. Но где-то я пароли эти все записывал. Где ну Я не знаю. Бессистемность. Согласно, ребята. Все записывайте отдельно. Чтобы у вас был порядок. В тетрадочку. Не как у меня. Одно там записал, другое там не могу найти концов не могу удалить я youtube сделал очень очень плохо непонятно и неправильно все должно быть правильно заходишь на одну страницу и там везде твои аккаунты какой хочешь удалил все остался один ну согласен да я же никогда не думал что монетизация подключил для чего я хочу монетизацию подключить Ну, ради интереса я вот так вот реально ну Можете сказать, ну, чтобы заработать. Да что там заработаешь? Там ничего не заработаешь, потому что должны быть тысячи просмотров. То есть, видео, видео выложу, и за день у тебя, допустим, 10 тысяч просмотров. Да, вот они просмотрели рекламу, и что-то ты заработал. Я знаю одного ютубера, ну, не все же говорят. Ну, этот говорит, что вот я за 28 дней заработал 40 тысяч. Нормально 40 тысяч? Ну, так вот, между делом просто. Снял что-то там свою теплицу и 40 тысяч заработал. Нормально? Ну, раз в неделю там снимают, раз в три дня, вот, желательно почаще. Что получилось у меня? Вот я 4000 набрал, вот, а потом неделю не снимал, захожу, блин, у меня уже не 4000 просмотров, а 3 тысячи там, ну, скажем, 50. То есть, а куда подписчики делись? Они просто берут вот этот вот отрезок времени, 28 дней и в среднем считают, сколько там э, просмотров. Ну, в среднем считают. Ну, вот оказалось, что за вот 28 дней, вот 28 дней, оказалось, что за вот этот 28 дней отрезок следующий. Нет, не так они считают, что там 28 по месяцам. Нет, они, они вот так вот на день перескакивают, чтобы ровно 28 был. Так сделана программа у Ютуба, никто это не говорит. И, допустим, вот в этом месяце, ну, допустим, за эти 28 дней... У тебя, скажем, 4100 просмотров, а за эти будут, допустим, 3000 просмотров. Вот у вас раз, и все, и снялось тысячи. Дело в том, что я думаю, что когда подключишь монетизацию, она уже не будет у тебя выкидывать. А пока не подключил монетизацию, вот она, хоп, и не набрала. Вот. Я, по-моему, два дня потратил на то, чтобы разобраться и удалить этот аккаунт с AdSense. Дурацкий. И так и не понял. Ну, что-то удалил. По-моему, у меня там как бы не четыре аккаунта оказалось. Почему? Я уже не помню. Это было давно. Когда? Чего? Я не знаю. Тут не помню, что было... Месяц назад, вспомнит, что было несколько лет назад, и где записывал, и что, и почему, и откуда. Может быть, к какому-то сайту я подключил его. Не знаю. Ну, короче, не получается мне. Не получилось меня подключить монетизацию, когда все было нормально. А сейчас от я 4000 меня не набрал. Скинулось. Не, не могу. Вот я поэтому в видео и выкладываю. Ну, все-таки хочу подключить. Подключить и посмотреть что будет И еще второй момент Вот если ты Я заметил выкладываешь ролики ну, Она как бы растет Аналитика растет число просмотров А перестаешь выкладывать Посмотрите полгода не будете выкладывать да Даже пару месяцев не будете выкладывать Сразу по аналитике раз и пошел График вниз Число просмотров уменьшается То есть YouTube Ориентируется на тех кто активен у которого активен канал то есть который человек выкладывает выкладывать видео ну желательно каждый день конечно ну, хотя бы раз в неделю укладывать а кто не выкладывает по запросу youtube как бы опускает опускает его ниже и число просмотров уменьшается хотя видео те же остаются допустим 100 видео выложил но казалось бы ну 100 видео ну и что идет допустим такой уровень должен быть нет он будет уменьшаться и количество просмотров будет Миша, <-up> ну, ну я не знаю YouTube, наверное хочет, чтобы были живые каналы Чтобы они поддерживались Ну это логично, ну так устроена программа Никто об этом не говорит ты сам доходишь Вот Трачу время на то, чтобы пробить Вот эту корку То есть смотрю где вот Корочка Вот. А что касается Позюганова, хочу сказать Ребята, ну сейчас вы видите, что у нас за говно человек Вот что Жириновский за говно? Почему вы из партии не выходите? Почему говно? А скажем, а сколько Зюганов зарабатывает, не знаете? А, а вы узнаете. В Чужой карман не смотри. Нет, ну, нужно посмотреть. Это, это человек не, не особый. Не, не, не такой, как мы, необычный человек. Он публичный человек. Поэтому, пожалуйста, выверни карман и покажи. Кстати, его внучок получает около внук. Получает 800 где-то тысяч оклад. Внук. Но главное, что после того, как Зюганов сказал, э, поддержал то, чтобы Путин выдвигался ищ... после обнуления и еще, ну какая же она оппозиция? У меня вопрос к вам, партийным, и передайте своим товарищам. Что же вы не уходите с партии? Всем уйти, блядь, сто процентов. Почему вы ЛДПР поддержите? Я понимаю, что идея хорошая. Вот. Ну Жириновского скину, да и все. А партия пусть остается, я что против? Ну Жириновский же поддержал, чтобы Путин еще... Вот главное, критикует, критикует, критикует этого Путина. Расстрелял бы, если был президентом. Всех бы расстрелял своих. Вот хуже Сталина бы был. Всех расстрелял бы. Вот. Что же вы за него голосуете? Ну что же вы за него голосуете? Он же Путина поддержал. Ну пусть выходит. А что значит пусть выходит Путин... Пусть э, на следующих выборах он опять может баллотироваться. То, что он 100% пройдет. 110% пройдет. 120%. Сколько хотите. Он пройдет. Я... И второй вопрос. А что Путин? Что он вообще ненормальный, что ли? Он все хочет на трибуне вообще умереть. Он хочет и сто лет править. Но он сто лет проживет, да? А что бы не прожить? Такой проживет... Не то, что Ельцин. Вот, здоровье дохоронено. Э, выглядит отлично. Спортивная форма хорошая. И, кстати, кстати вот можно сказать единоросом, кто смотрит мой видео, видос. Ну вот Путин уже, ну, ну сколько можно, за, как за эту власть, как лично, и не отцепится никогда. Что ты хорошего сделал для страны? Вот, была пособие. Почему вообще в стране безработица? ничего не делается ни одной программы нету вот было по себе по безработице 12 тысяч живите сами на это единоросы. ну живите сами на 12 000. и то стали платить было платили 6 месяцев сейчас три месяца будет платить а что такое где объяснение на основе чего причина какая Обоснуйте причину. У человека нет работы, ему не платят. Ну, давайте до месяца скиньте. Давайте вообще по безработице ничего не платить. А потом, давайте, чего вы не рожайте. Давайте, рожайте, рожайте. рожайте. А как родил? Раз, да иди ты нахуй. Как хочешь таки и живи. Уже никуда не денется. Родил, да родил. Ну так же, да? Где работа? Работа, где? Кстати, у меня этой работы... Вот. А я все говорю... Вот, температура земли, кстати. А, сколько там сейчас? И даже градусники эти, блядь, делают. Сука. Четыре а, градуса. 4 градуса. Вот так вот поднялось чуть-чуть. Так, а там сколько? А там, пока я говорил, сколько там говорил? 20 минут говорил? Ничего себе. Там на два градуса поднялась температура. 20 минут говорил. Да, мне ж нужно часы набирать. Подключи монетизацию, чтобы ничего не иметь. Мне просто хочется подключить. Просто просто спортивный интерес. Подключить монетизацию, я буду себя как бы человеком чувствовать. Вот я подключил монетизацию. Вот я знаю одного блогера, он за полтора месяца подключил свой канал. То есть набрал 4000 просмотров. Вот. А почему? А у него были социальные сети. Вот. Одноклассники. Не, не, не буду на эту тему говорить, какие там были. Но он набрал именно за этого. А я в два с половиной года бьюсь и ничего. Никаких просмотров. Неинтересно людям. Неинтересно людям посмотреть, как другие люди живут. Да, вот. Поэтому пошел-ка я работать. Вот, чтобы быть объективным, 10... 30, не 10, а 10, 30. А температура в теплице плюс 20. Вот ради этого можно делать теплицу. Я согласен. Плюс 20. Но извиняюсь, когда она на улице 0, и тут будет 0. Будет минус 5 на улице, и тут будет минус 5. Вот в чем дело. Днем вопрос не идет. Никакой речи о дне не идет. Тут тепло. Да, тепло. Даже если Будут э, облака, все равно тут будет тепло. Положительная температура. А дне ничего не речи не может быть. Ночь. Как выдержать ночь, когда возвратные заморозки, не дай бог. А если, не дай бог, минус 10, вот так вот, один день и все, и все пропадет. У меня, кстати, вот здесь вот была полочка такая вот. И тут рассада, рассада стояла. Все прекрасно росло. Утром выхожу, на градусник смотрю. Блин, минус 10. Вся погибла, вся паникла вся вся вся вся вся и там вся-вся-вся, а тут вот, смотрю, нет, не понял, думаю, что такое, тут и тут, а оказывается, бочка с водой была, как аккумулятор тепла, она тепло давал тепло, естественно, вверх поднимается, вот, а тут полочка, рассада стояла, вот она и э, не погибла, одна из всего ряда, вот, один раз возвратная заморозкий, все, все тебе нас тем более, я вот эту всю рассаду, вот, вот, вот представляете, сколько рассады было. Это я все заносил домой, ставил на пол, на кровать, на диван, на, на столы, везде расставлял, лишь бы только унести. Потому что ночью тут было и минус один, и все такое. А потом стало ну, плюс пять, плюс десять. Ну, я решил оставлять ее. Вот один раз погода прозевал, и все это погибло. Все, кроме одного. Еще раз повторяю, почему? А потому что здесь вот эта бочка была с аккумулятором тепла вот Отвлекаясь несколько в сторону, скажу курьезный случай Что один мужик взял пластиковые бутылки, вот так вот выложил Вот, вот, вот такую гору наполнял, наполнил водой, скотчем связал аккумулятор тепла Бесплатный? Ну, бесплатный, да что он даст? Да он ничего не даст. Понимаете? Ничего не даст. Вот эти бутылки срань, тут даже бочка, блядь, ничего не дала. Почему? Потому что сохранилась э, рассада только вот здесь вот. Вот тут все погибло. Это бочка, 200 литров воды. И что она дала? А то бутылочки раскладывают. Ну это как женский ум. Слабый женский ум мог до этого додуматься. Бутылочки раскладываешь, они, видели нагреваются. Да, нагреваются. Ну и что? Да не за 5 минут остынет, как солнце уйдет, и все. 5 минут она холодная. Ничего не, не даст это вот такие вот дела еще раз повторяю кто прослушал пропустил что теплица без отопления это не теплица думайте вариантов много и вот это вот засасывание кстати э, вот она прогревается да? температура вот, с утра было 0 сейчас плюс 5 и что такое плюс 5? Огурцы не будут расти, помидоры не, не будут расти. Редис, ну разве растет редис? Чего тут посадишь? Не знаю, вот капуста, она вообще не взошла. Капуста, хотя тоже она морозостойкая. Она может не погибла, но и не растет. Где редис ваш? Где? Нету редиса. Вот, поэтому, ну что теплоится. Ну, тут тепло, ветер не дует. Ну, и что? Подогрева нету? Ну, невозможно ничего делать. И вот раньше была такая ситуация: я э, посадил редис, пока он там спал, я пленку тут была расстелена и выносил на день ящики, ну чтобы не тратить время на освещение, э, плюс э, тут и тепло было, и освещение все дармовое, и лучше в сто раз освещение именно тот спектр, который нужен растениям, вот. И получилось, что ну геморрой получался. Утром выносишь, выносишь, выносишь Полчаса, это хорошо немножко ящиков А вечером заносишь, заносишь Как только температура снижается А сейчас куда заносить? Все, вот он, вылез Куда ящики ставить? А на улице сейчас плюс 4 всего Все загнется, поэтому что я решил? Доски вот так вот кинуть И сюда все-таки выставить Потому что здесь редиса нету Если ставишь будет уплотнение почвы Он вообще не пропьется там все эта ерунда. А может, я вот, может, поторопился, сказал, что 70% сохранится редиса. Может, там хотя бы процентов 10 вылезло. Понимаете, ну рано садить в апреле, рано садить даже редис. А укроп садить, нахрен, вам укроп тут нужен. Возьмите он сухой, пачку сухого. И не, нечего выпендриваться, это же столько работы. Она же все пропадет. Вылезет, не вылезет, не знаю. Ну, все вам там, сколько, 10 рублей пачка. Ну, ну хотите вкалывать. Не то, что вкалывать. Не, не знаю, быть рабом земли. Что вам, больше делать нечего? чем ерудой заниматься? Это ерунда. Я, я думаю. Просто денег нету. Были деньги, конечно. Вообще-то с поликарбоната все сделал и металлическую. Вот муравьи появилось. Я что сделал? Вокруг теплицы вот такой вот а, по муравьям. Они появились. Я химии не стал. Потому что химия, что какая бы она ни была безвредная, все равно в корне. Будешь ее есть. Я не хочу эти порошки есть. Я просто кипятком их поливал. Вот так вот дорожка идет. Чик, -чик, -чик, чик Побежали, блядь. Кипят точкам их, блядь. Ну, места столько, нет, Она сюда лезет. Вот. А в этом году что сделал, чтобы они не лезли? Принес я вот такой хвой и вокруг обложил. Я не думаю, что они через вот такую о, о, хвою будут свои тропинки там делать, туда-сюда бегать. Не будут, я думаю. Вот. Во всяком случае, если химией поливать, то только на там, не знаю, средств много буду смотреть. Но я хочу посмотреть, вот такой хвой постелил Не такой хвой даже, это просто ель, да? А там иголки. Они более жесткие, более свежие, но они тоже коричневые, опавший, опад. Вот. Ну, где то вот такую дорожку сделал, так вот. Думаю, муравьев не будет. Ну, посмотрю. А если вам интересно, смотрите мое видео. Ставьте лайки подписывайтесь, а то получается, что 2000, сколько там, 4 подписчиков выкладываешь видео, и только 4 просмотрели. А где остальные 2500? Где? Так я ничего не заработаю. Ради чего я выкладываю видео? Чтобы заработать. Ну не то, что заработать, а просто посмотреть, да и все, если не будет заработок, дайте к типа, чертовой матери. С этим Ютубом мне делать больше нечего. Вот именно. Стоюсь, с вами разговариваю, а дело стоит. Вот такой выход нашел. Буду вот так вот выносить и расставлять. Вот. Оно почву не будет придавливать и пусть редис вылазит. Буду так расставлять ящики, чтобы свет проходил. Вот. А в это время буду делать на улице какой-то навес. Дело в том, что разницы никакой нету Что здесь температура земли, что на улице. Единственное, что вот сделать вот какие-нибудь дуги и пленочку накрыть. И тогда под эту пленку можно было ставить сюда вот это вот рассаду свою цветов кстати хорошая рассада вот это мне нравится вон та все плохая рассада блин далеко не могу перешагнуть вот а теперь по поводу морали никто на ютубе этим не заморачивается а мораль нужна я даже пусть он обижается этот блогер пусть не обижается довольно раскрученный сколько там сто с чем-то тысяч подписчиков теплица у него вот, называется Канал Тепличный бизнес в деревне вот, А теперь э, Перейдем к критике Тепличный, но ну, согласен Бизнес, да, это бизнес Это у меня бизнеса нет Это, это бизнес. а бизнес а почему бизнес? А потому что у него 4 Огромных теплицы с металла Вот такие вот, 4 По моему на 100 метров, может больше Я не говорю, но он Или построил, или собирается Строить пятую Потом собирается еще... Он рядом садит еще там чуть ли не поле всего. Вот. И еще собирается еще брать землю. Вот. А что касается тепличного типа, бизнеса? В деревне, именно в деревне, он не в деревне продает. Нет, нет. Вот тут эта ошибочка. Он будет в город. Вот. Плюс он не просто на рынке стоит, он оптовик. Вот. А теперь вопрос. Он, собственно, для чего... Ну, он неплохо зарабатывает на Ютубе. Ну, скажем, 40 тысяч зарабатывает с Ютуба. Плюс к этому, я не знаю, сколько он работает. Молодой, но ну, что он хочет? Вот смотрите, он будет расширяться, но ну, дорастет до уровня Грудинина. Допустим, дорастет. А потом, ведь Грудини не просто так. Там рядом с ним были и другие совхозы. Не только его совхоз Ленина имени Ленина, но там и другие Совхозы было, их было 11 штук, и примерно такие же, как Грудинин, просто их кончили. Ну, потому что, видит, лакомый кусочек. А Грудинин что-то там, у него, кстати, жена сейчас юрист. Вот, ну, видать, деньги положил, держится пока. Я не знаю, что-то что -то, тоже там темная история, и журналюги, журналюги именно. То говорят, то не говорят, не знаю, информации конкретной нету. Вот. Так вот, я к чему? Он дорастет он до уровня Грудинина. Для чего? Для того, чтобы его, не знаю, посадили, а это отобрали. Или просто отобрали и сказали, иди парень. Ну, это в лучшем случае. И он всего лишится. Ради чего расти? Ну, один миллиардер говорил, да, человеку вполне хватит на жизнь 100 миллионов. Вот он и живет, 100 миллионов заработал в год. Ну, и ладно. Вот, так вот опять, возвращаясь к тепличному бизнесу. Сколько нужно? Вот, вот эта критика пошла. Сколько нужно человеку? Ну, ты в год зарабатываешь 2 миллиона. Что ты? ну, Блин, не очень мало. И на YouTube один канал, и второй канал завелся. Да там теплица у него есть? Хорошо. Да одной теплицы тебе по горло бы хватило. По горло хватило. Ну, зарабатываешь там тысяч пятьдесят 100 э, в месяц. Ну, ладно. Не, мало, мало, мало, мало. У тебя хочется спросить, у тебя вообще тормоз есть? То есть, какая-то верхняя планка, до которой ты достиг, ну и хватит. То есть, ты как бы планируешь вот так вот график, да, расти, расти, расти. Ну, вот у тебя точка. Значит, я вчера смотрел видик кладбища альпинистов. Вот в верхней точке ты достиг горы, ну, ну и все, а больше уже некуда расти. У тебя есть точка? По-моему, нету. И все мало-мало-мало-мало-мало. Это уже переходит, знаете, что, не в разряд того, что деньги для того, чтобы жить, а уже в разряд наркомании переходит. Просто деньги как наркотик. Все мало-мало-мало. Бесконечно мало. И сколько не заработай, хочется еще-еще. Ну, парень, ты тормознись. Понимаешь? Слушай умных людей. У тебя должен быть ограничитель какой-то. То есть чувство меры. Понимаете, когда водку пьешь, да, ну, рюмочку 2-3, ну и остановись, все. Те, кто не останавливается, они от, умирают от цирроза или от, вот у меня одноклассник, кстати, в том году умер. Пил, пил и умер. Я живу, а он умер. А я не курю, не пью. На чем мне пить? У меня денег нет. Я говорю, 9 тысяч осталось, 9 тысяч, еще год жить. Как-то не жить, а существовать, выживать, вернее, выживать, пока мне будет пенсия. Вот. Но ну, я надеюсь, с мая будет э, рассадный сезон. У меня там клубники полно. Начну с клубники. Редис. Ну, он же не растет. Редис. Вот. И надо уже на огороде садить редис, потому что я его замачил на проращивание. Уже ростки есть. А куда садить? Мне некогда. Вот сейчас буду выносить рассаду. Вот. А потом займусь этими на улице. Дугину доставить, чтобы, ну, не сюда же досить, а а если она вырастет? Хотя можно и сюда. Ну, неудобно. Все равно дуги нужно ставить. Буду дуги ставить. Вот. А потом на огород копать. Садить редис. Да, работы много. Главное, чтобы люди брали. Брали. Так вот, тут, понимаете, у меня рубля нету за душой. А ему двух миллионов мало. Ну, мало и все. Ну, заработал-то 2 миллиона. Кстати, и второй есть такой там. Вегетка НН Посмотрите на канал Ну, соображает мужик, да, у него все получается Все удачно, то у меня, я неудачник Как по жизни, вот, у меня ничего не получается Никогда ничего, теплица Я, я недоволен теплицей Как говорится, скорпион, жалящий сам себя Я всегда чем-то недоволен Вот, ну это Отдельная тема, вот, тоже Вегетка НН, ну, ну, ну 2 миллиона заработал И, и рассада, и цветы И саженцы, блять малый Говорит, вот хотелось бы оптом заниматься, но у меня объем еще не позволяет. Но ну, у меня в планах. Да сколько тебе нужно, блин? Ну, 2 миллиона заработал. Ну, что ты, подавишься, что ли? Главное, что происходит? Вот человек 2 миллиона заработал, а э, нужно ему было взять еврочеренок. Он едет за 800 километров на автобусе, приходит на оптовую базу, берет э, рассаду. Ловит попутную. <смех> не, представляете, стоять на дороге, попутную голосовать, потому что в автобус уже с, этим, с этой рассадой, чертова, не залезешь. И 800 километров автостопом едет, ну, не автостоп, не знаю, как там. Если автостопом, вообще бесплатно, что ли, он хочет? Я вот не, не понял сейчас, как он эту рассаду забирал. Ну, неужели такие деньги не можешь машину купить до съезда? Да что за люди такие? Я не знаю, ну до чего же люди вообще? Мораль? Мораль. Не привыкли? Не. А кто уже будет течить? Мама, папа? Мама, папа не скажет, друзья не скажут. Только я могу сказать. Как человек поживший и э, имеющий твердый стержень. Вот мне, допустим, нужно в месяц, ну хотя бы 30-40 тысяч зарабатывать, я бы был доволен. Хотя бы я не отказался и больше. Именно я. Почему? Потому что вот смотрите Дочка живет в городе С внучки полтора годика Денег нет Почему? Ну детские платят 8 тысяч Что на 8 тысяч блядь, можно в городе прожить Живет с гражданским мужем На стадии развода Он занимается ремонтом квартир Ну и что Ну разбегутся Дальше что куда Хочет на элементы подавать На элементы подавать Ну подавай подавай а он-то неофициально работает. Не знаю, что там государство припишет. Ну, ко мне приехать. Куда? Меня 9 тысяч. Меня жрать самому нет. А я сегодня вот манная, не манная, ячневая каша. Ну, в принципе, ничего привык. Раньше думал, как, как, как манную кашу вообще можно нормальному человеку есть? Я не привык к такой пищи. Сейчас ничего. Ну, не манная. Манная, конечно, мне не нравится. А ячневая ничего, привык. Нормально. Вот, хотелось бы жареной рыбы поесть и... Ну, хотя бы жареная рыба с корочкой такой, хрустящий, Вот. И то бы ничего. А если выпить, то я бы сейчас и водки выпил. пол бутылки И работал бы. Так вот, товарищи, они не пьют, не курят. У них все получается, и денег до хрена. Я к тому вопросу. У вас ограничитель есть? Ну, где-то тормоз должен быть. Но нельзя же вот так вот делать. Это все равно... Как культурист, он перекачанный. Понимаете, он уже некрасивый, он просто гора какой-то, мешок говна выходит на сцену, да, большой, просто большой. Он, собственно, ну, вот выходит, допустим, Шварценеггер, да, он такой под жары, там все, мышцы есть. Но есть перекачанные культуристы, когда, ну, ну, ну вообще, мешок дерьма, бля. Некрасиво. Вот. Они все качаются. Что там, он Просто человек потерял чувство. Кстати, ну, по культуристам, ладно. Вот все мы кушаем, да? Кушаем. Вот. Но некоторые люди, люди любят очень много кушать. А одна дама, по-моему, весила 400 с чем-то килограммов. Просто сидела и жрала. И жрала, жрала, весь день жрала. Вот 400 килограмм. Вот куда можно? Вот так же и эти люди, они просто себя со стороны не видят. Ну, заработал ты миллион в год. Ну, не хватит, не хватит тебе. Хватит. Кстати, я вспомнил э, пример. Один был бизнесмен, довольно успешен. Там сумма не называется. Ну, такой среднего звена. Все не было хорошо. Семья, тыры, пыры Потом ему предложили более высокую работу за границей. То есть ты должен по заграницам ездить, там что-то и это самое. Но он подумал, подумал, заработок в три раза больше, чем это. Он подумал, что жену не увижу. Семью не увижу и буду постоянно в командировках, постоянно разъездных, постоянно на соседаниях, из компьютера не вылезать. Да нахрен мне и ради чего? Ради этих бумажек? Куда их девать? Я даже не смогу на них посмотреть, потому что, ну, построил дом, допустим, ну, построил два, ну, построил, даже не построил, можно купить сразу построил в разных странах, купил дома. Ну и что? У него просто времени не будет туда приехать, там пожить. Потому что постоянно нужно работать, работать, работать. Короче, всего лишается и получает гору денег. А он сказал, нет, ребята, я отказываюсь. Вот! Вот вам наглядный пример. То есть человек правильно думает. Вот так и нужно думать. Мне, допустим, деньги вообще не нужны. Я, может, ушел от э, э, темы, но вот сто тысяч бы не помешало. Хотя бы вот это моей своей дочке э, перечислять. Ну, чтобы жила по, по, получше, не на 8 тысяч. Вот, и плюс накапливать ей все-таки на квартиру. А квартира сейчас стоит самая худая. 3-4 миллиона. И все-таки, если купите квартиру, вот, ради этого только. А так, деньги, бумажки, зачем? Ну я, собственно, что хочу сказать тут. Вот вышел ты работать? Ну, работай и получаю удовольствие. А если ты работаешь ради того, чтобы заработать деньги, ну, остается только глубоко сожалеть.